Сегодня Леон, когда начал собрание, он говорил про святость, про священство и как э, пребывать в единстве. И когда я услышал, я понял, что эта часть, очень важная часть, которая связана с моей проповедью. Я сегодня хочу проговорить про храм, как написано в Писании, что мы — это храм Божий. Мы — это место, где обитает Бог. Вы знаете такие места Писания, где говорится про нас, что мы — обитель Бога? Если кто-то не знает или забыл, мы сегодня почитаем. Сегодня мы будем читать, наша основа, это стих из 1 Петра, 2 глава, 5 стих. 1 Петра. Вторая глава, пятый стих. И сами, как живые камни, устрояйте из себя Дом Духовный, Священство Святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иешуа Машеха. Мы как живые камни, которые устраивают духовное тело. Мешкан. Скинь. когда мы на Танах, כמה, כמה משка, uh, и когда мы читаем Священные Писания и Танах и Новый Завет, есть несколько слов, которые описывают скинию. Ledugma, כתוב, אומר, מקדש, Например, äh, Бог говорит äh, в Эйфон в книге исход бог говорит сделайте мне святилище и я буду обитать там Храм с в гам храм или в новом завете также написано разве вы не знаете что вы храм божий брусит за коль храм на вред яшла ну мигдаш яшла ну ихаль я шла нумешкан милимот на русском это uh, переводится все одним словом храм но uh, в иврите используются различные слова скиния обитель храм и Микдаш. так далее э, вятилище ихаль обитель и у каждого есть значение. Мигдаш святилище от слова святой, освященный. Обители это место, где обитают люди, где они собираются. В мишкан есть а святилище это место, где есть шехина, где обитает Святой Дух. و... И я хочу сегодня говорить про Скинию. И написано, что мы устраиваем из себя э, священство святое. Тут говорится про Скинию. ディング шаматем оппадафилу нах ми фаршим миля мешкан. И вы не раз слышали, как мы толкуем слово мешкан. Кто да помнит, что как, э, как э, Буквы э, на, на иврите, аббревиатура, аббревиатура, мешкан. Если мы на слово мешкан смотрим как на аббревиатуру, как мы ее можем истолковать? Мелех. Миш, э, мем, мишкан это шофет, мелех, царь. Э, Шин, это судья, а нун, это пророк. Коин, священник и пророк. Коин, uh, пророк и царь, да? uh, и судья. אז, כל אלу, כל אלу, אלוהים, האלу, טוב, Все эти должности, когда работают хорошо то есть присутствие Бога. И также Иешуа был э, исполнял все эти должности. Он царь, судья, э, священник и пророк. Okay, все все это должности Ишуа, которые в нем исполнились. Но не об этом я хочу поговорить. и я хочу поговорить именно про Скинию, потому что мы есть Скиния, и я хочу немножко по-другому истолковать. Первое, это царь, и я хочу говорить про царство. אנחנו, мишкан, Аллахим, когда мы говорим, что мы э, с Кинья и Дух Святой присутствуют а, в нас, אז, я, я начинаю с того, что я говорю про Царство Божье. Помните, когда ученики Иешуа спросили его, как молиться, первое, что он им сказал? того Да придет царство Божие и да будет Его воля. мамаш ми Это первое и отсюда все начинается. הקודש, если, если мы хотим быть теми, где в ком обитает Святой Дух, нам нужно искать Божьего царства. Войяхолют, что памим шаматем, что הרבה אנשים, הם מחפשים את מלכות האלוהים, אבל חושבים אולי זה מתי שהוא יבוא, עדיין זה לא יתחיל, וזה לא יודע, מתי שהוא יקרה. И может быть вы слышали что многие люди вроде бы ищут божьего царства и говорят что э, когда-то может быть оно придет но все еще это не началось о а когда например мы слышим что в каком-то месте началось пробуждение тогда мы говорим о может быть это приблизит к нам царствомартай тогота амаль того бы не блюд и когда спросили у Иешуа, каким образом придет Царство Небесное, то он сказал, что Царство Небесное не придет явным образом. Он сказал, что Царство Божье уже среди вас. Уже есть среди вас. Например, мы уже можем видеть Божье Царство, если мы делаем такой выбор. Если мы позволяем Богу и Святому Духу работать в нашей жизни. Если мы даем ему место, то он начинает производить изменения и Божья воля совершается там. Потому что у Божьего Царства есть прямая связь с Божьей волей. И Иешуа заплатил своей кровью для того, чтобы мы могли исполнить Его волю. Мы часто спрашиваем у Бога, что ты от меня ожидаешь, как мне себя вести, как мне жить? Есть люди, которые говорят, что сейчас в Иешуа я свободен, у меня нет никаких обязательств, я могу жить как хочу. Я сейчас говорю не на эту тему, должны ли мы исполнять Божий закон Тору или не должны. Но я хочу, чтобы мы прочитали один стих из пророка Иеремии 31 главы. Это единственный стих в, в Танахе, который говорит про Новый Завет.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 Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон Мой во внутренности, и на сердцах их напишу их, и буду их Богом, они будут моим народом. Здесь э, описан весь смысл Нового Завета. Он говорит, я возьму мою тору, мой закон, и я напишу их на их сердцах. <како> я вложу мой закон внутри их. И таким образом они будут знать мою волю. И как он это сделал с помощью Иисуа, так <како> он, <како> он, <како> он сделал с помощью Иисуа. <Yeshua>? 솔직히, живем, он дал нам силу противостоять злому корню, который есть внутри нас, для того, чтобы мы жили по воле Его и исполняли Его волю. Чтобы мы могли исполнить Его тору, которую Он написал на нашем сердце. Чтобы мы могли узнать, что это такое, и, и соблюсти ее. Но соблюсти ее не через силу, а исходя из нашей любви к Богу и нашего желания угодить Ему. Это в... коротко я поделился отцом для того, чтобы мы искали Его волю в нашей жизни. И у Бога есть глобальная воля, которая записана в Священных Писаниях. И мы можем быть инструментами для того, чтобы исполнить Его волю, для того, чтобы Его воля была исполнена за рацион улай и и второе это его воля для каждого из нас лично действительно искать какова божья воля для твоей жизни в определенный момент. работ не просто так мы часто молимся чтобы бог нас вел как нам поступить ками ешь дворемлу им и Иногда есть вещи, когда Бог устраивает, а иногда мы чувствуем, что Его там нет. И когда мы ходим одни без Него, то часто падение очень большое. Но когда мы идем по Его воле, мы можем справиться со всем. Вы понимаете, о чем я говорю? 거예요, global, его глобальная воля для всего мира и его воля для каждого из нас лично это по поводу царства второе я хочу поговорить о священстве нахну бы посук корану мамаш по в невнетым ли мешка на руах и написано вы как живые камни э, устраиваетесь духом вы царственное священство для царственного, для, э, царственного священства okay, לתרגим, как. когда мы говорим о священстве очень важно э, быть в святости о, uh, сшевуа, эх, а Мы недавно, у нас была недельная глава, э, в которой описывается, как священник готовил себя для того, чтобы заходить в Скинию. Э, весь этот процесс занимал 7 дней, они освещали себя. Они молились, и было очень много, что они делали там. Для того, чтобы быть святыми, для того, чтобы предстать перед Богом и служить Ему. Потому что святой это отделенный. <мехать> и Бог призывает нас к тому, чтобы мы отдалились от греха, который пребывает в нас. Чтобы мы могли справиться с злым корнем, который живет внутри нас. И для этого Он дал нам Святого Духа, чтобы мы могли справиться и победить душа и мы как верующие, должны поставить в высший приоритет святость. душа бог хочет чтобы мы ходили в святость чтобы мы изменялись и чтобы мы возрастали в образ Иешуа Мессии. Еще одно, мы еще одно, когда мы говорим о священстве, говорится о служении в единстве. Не только в единстве, но всем вместе. Вот омер, Написано: вы камни, живые камни, из которых строится святилище. Он не говорит, что ты сам по себе скиния. Он говорит, ты только камень. Но когда вы находитесь вместе, вы можете быть скиния. Когда вы будете вместе, там может пребывать Святой Дух. И тогда, когда мы делаем все вместе вещи, как верующие, мы вместе поклоняемся, вместе молимся, вместе служим, тогда это служение будет совместным. Это הזה, и когда есть это единство, и когда мы вместе, то образуется скиния. Но здесь uh, есть условия, эти камни должны быть живыми. Живые камни. Это там, это не просто так, я прихожу и, и не несу в себе никакого смысла. Возможно, я даже не освещаю. Я не вкладываюсь. Я не э, делаю что-то добровольно. Тогда ты не живой камень. Бог хочет, чтобы мы все действовали. Чтобы каждый чем-то мог пожертвовать. И тогда, когда есть эта жертва, то Скиния становится сильной. Одно из вещей, которое делал священник в Скинии, он нес в себе грех народа. Он возлагал э, грех людей, грех народа на животное, на козла или на барана, и он молился. И одна из наших, одна из наших обязанностей, как Божьи священники, Заласет это это носить на себе слабости и бремена друг друга. Когда мы можем поддержать друг друга. Когда мы можем ободрить друг друга. Когда мы, друг друга. Когда мы видим, что есть проблемы, и мы идем, чтобы поддержать этого человека когда мог прийти священник и молиться за этого человека, для того, чтобы поддержать и для того, чтобы мол... научить его, для того, чтобы показать ему правильный путь, не для того, чтобы судить, но для того, чтобы ободрить. И это одна из наших обязанностей как священников. Если мы смотрим на священников, какую работу они производили в скине, то они делали что-то внутри. Кто-то помнит, чем они занимались? Простые вещи, сложные. Что они делали? Они приносили Ма? жертвы. Что еще? Они э, сохраняли, чтобы постоянно горел огонь в Скинии. Освя... Делали освещение, э, очищение и молитвы за народ. אז דבר אחד שהוא מאוד חשוב, כל בוקר כשכוין היה נכנס לבית מקדש, אדם. למשכן, דבר הראשון מה שהוא היה עושה, הוא היה מדליק או שם אש על ה... ש... וכתוב יש שם אש תמיד, ככה זה נקרא, אש תמיד, שתמיד יהיה אש על המזבח. Я uh, Одно из uh, первых вещей, которые делал священник, заходя в Скинию каждое утро, он зажигал огонь, чтобы всегда горел огонь э, в Скинии. А Естественно, он перед этим освещал и очищал себя, но потом первое, что он делал, он зажигал огонь, чтобы и утром, и вечером всегда горел там огонь. в лану, бетора, куани, монахну цирхим, лешмора ляцмейну, и поэтому очень важно для того, чтобы быть священниками, это хранить внутри себя, чтобы постоянно горел огонь. Мы должны постоянно зажигать себя чтобы этот огонь в нас горел всегда, всегда. По-другому невозможно быть светом. По-другому, если не горит огонь, то в храме есть тьма и ничего не видно. Если в тебе не горит огонь, ты не можешь служить. Для того, чтобы этот огонь горел, нам нужно постоянно есть Божье Слово. Нам нужно приближаться к Нему. Нам нужно освещаться. что каждого есть <и, <опционы> <и, и, и я уверен, что у каждого есть возможности и варианты, каким образом именно он приближается к Богу. Есть для одного человека он делает одно, чтобы приближаться к Богу, другой делает другое и также приближается к Богу. Поэтому делайте это. Делайте это как священники, которые делали это каждое утро и каждый вечер для того, чтобы гореть для Бога. Таким образом, можете быть светом. Второе, что они делали, это прочитали мы в Первом Петра. לרצון לאלוהים זיפח רוח. они были באיזה פסקה? они жили по Богу духом. כן. לשבח ל. זיפח רוח. כלומר אמajo אנחנו אומר, אנחנו צריכים להזין קרבان קרבان רוח. мы должны приносить духовные жертвы. Что значит переносить Богу духовные жертвы, как они приносили жертвы за грех и за все остальное? Мне кажется, что сегодня это молитва. Сегодня и в традиционном удаизме есть такое понятие, что из-за того, что нет у нас храма и нет жертвенника, то жертвы сегодня заменяются молитвами. Зеленый это не совсем правда. В этом есть, может быть, часть правды, но это не совсем правда. Мы знаем, что истинной заменой всем жертвам это единственная вечная жертва Мессии Иешуа. בקשות עבור מישהו, כמו הפגעה, אנחנו יכולים לבקש ממנו סליחה, אנחנו יכולים לבקש ממנו עבור מישהו, no, או же. להודות לו но также как животные были различными за различные виды грехов, то и сегодня мы можем у Бога а, приносить Ему молитвы, ходатайства, прощения, благодарения, различные виды молитв. И это часть освещения, это часть нашей обязанности. Просить где-то прощения и ходатайствовать за людей для того, чтобы поддерживать других людей в нашей молитве. Это называется духовные жертвы. Окей. А сейчас И сейчас я перехожу к пророчеству. Я надеюсь, что все понятно относительно священства. То, что делал пророк, он представлял Бога э, людям. Uh, например, работа священника была наоборот другая. Он предстоял перед Богом за народ, а пророк, наоборот, представлял Бога народу. אומר, Он приходил к народу и говорил народу, какова Божья воля и что нужно им делать. לראות, להגיד, ממש, השוואה, שנебואה, и мы можем провести параллель, что пророчество äh, равно äh, свидетельству. Когда пророк пророчествовал, он не просто предсказывал, говорил, вот будет так, и никак по-другому. Он хотел быть свидетелем перед Богом. Он хотел просто донести до народа то, что Бог существует, и э, то, что вы делаете в данный момент угодно Ему, или Он это ненавидит. Одно из наших э, э, э, обязанностей, как пророков, для того, чтобы мы были с Киней, это это быть свидетелями Бога, принести это свидетельство Иешуа Мессии. И я уверен, что каждый это знает и понимает. Я думаю, что есть такие ситуации, к которым мы очень привыкаем. И, когда, и тогда мы говорим, я буду свидетельствовать своим поведением. Я буду жить перед Богом, ходить перед Ним праведно, хорошо себя вести и быть светом Богу. Перед людьми я буду служить людям. Я буду делать то, что хочет Бог от меня. Это очень хорошо. Но вместе с этим мы часто не открываем наш рот. Может быть из-за страха, из-за стеснения. Ты делаешь, ты служишь. Ты хороший человек, но ты не благовествуешь. И здесь есть проблема. Я хочу напомнить об этом всем, включая себя самого. Священные писания говорят, что мы должны делать правильные вещи для того, чтобы в этом прославлялся Бог. Если я поступаю правильно, э, но я не говорю людям про Бога, то почему люди должны славить Бога? Они просто будут говорить, Дима, ты очень хороший парень. Спасибо, какое у тебя хорошее сердце. Но это не Божья воля. עדים, Бог хочет, чтобы мы были свидетелями и, по, и в делах, и в словах. רוצה, опять, זה, באמונה, ветק, и я... ح... לבש... я хочу сказать всем людям, которые уже зрелые и верующие, не забывайте также открывать свои уста для Евангелия. Есть еще одна проблема. Когда мы э, свидетельствуем, мы рассказываем людям о своей вере, кама гадол, насколько, насколько нам, велик Господь, что Ишуа сделал в нашей жизни. Но мы не, не ведем себя достойно. Но мы стараемся что-то делать хорошее, где-то правильно поступать, но в основном своей жизнью мы не являемся светом. Например, ты в один день приходишь, Человеку, говоришь ему о Боге, но на следующий день ты идешь и делаешь что-то плохое. Например, ты в один день говоришь, насколько Бог хороший и какой Он любящий, на следующий день ты идешь и кого-то ругаешь. Эти вещи, которые вместе не могут сочетаться. Шаул в один из своих посланий говорит, мы как письмо читаемое всеми людьми. Мы уже отвыкли от того, чтобы писать письма друг другу. Но я хочу напомнить вам, помнит еще, когда писались письма, ты писал письма каким-то своим друзьям, которые жили в других странах, городах? <кило> интернет, Потому что не было интернета, интернета не было. может быть, даже телефона не было. И тогда ты вот ждешь с нетерпением этого письма, ты знаешь, что должно, должно прийти письмо. И ты открываешь письмо и читаешь, и как будто вкушаешь каждое слово. И говоришь, вау, это с ним произошло. сам псих. То есть ты обращаешь внимание на каждую вещь, на каждую букву. И таким образом, как на каждую букву маленькую, люди на нас смотрят, которые неверующие вокруг нас. И когда мы верующие, то на нас особенно смотрят как через лупу, для того, чтобы понимать, соответствуют ли наши слова нашим делам. Я уверен, что с вами происходило, по крайней мере со мной точно происходило. Когда ты делаешь что-то но даже не совсем ужасное и тогда тебе сразу я указывают говорит а вот что ты сделал а верующий ты такой хороший было такое вдруг видят все маша и очень важно, что, когда мы свидетельствуем, мы особенно должны наблюдать своей жизнью, за своей жизнью, чтобы быть достойными этого свидетельства. Я хочу прочитать 1 Коринфянам 9, 9 главу. 9 глава, 27 стих. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедую другим самому не остаться недостойным. Нам нужно смотреть на себя, чтобы мы были достойны. Это две вещи по поводу пророчества. Лидабер, Говорить, ливасер, Свидетельствовать להיות, и быть свидетелем. И быть также достойными. Последнее, о чем я хочу поговорить очень быстро, мы говорили про то, что мешкан это также шуфет судья. И по поводу э, суда. В в Макомот, очень много в разных местах в Новом Завете написано, не судите, אחד, два, потому что есть только один и единственный судья, и только Бог будет судить всех, אחר, а у каждого, у всех других нет права судить. И это говорит, <свят> если ты и более того, написано, что если ты кого-то судишь, Alors, таким судом тебя будут судить. Дибэр, ал мацура, Это связано с тем, о чем говорил сегодня Денис, о сплетнях, о злом языке. Не суди других людей. Это очень важно, мы хотим, что Руах это очень важно, не судить никого, если мы хотим, чтобы Дух Святой обитал в нас. Потому что что такое суд? Это не когда ты только о ком-то говоришь. Это частично ты говоришь, и плюс ты ему даешь наказание, что я с ним больше разговаривать не буду. Или я больше в то место не пойду. Потому что он там находится. Это называется судить. Когда ты ему уже э, выносишь приговор. Вместо этого Бог учит нас другому. Написано в римлянах 14 главе. 14 глава, 13 стих. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить и о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну от смеха? себя, тевдок на себя. Бог говорит, не судите, наоборот смотрите на себя и проверяйте себя. Ки יכול Возможно ты делаешь что-то, что из-за этого твой брат падает. Шауль он дибер эле Тимотоеус, оль Титус, я не знаю, он אומר, ты тевдок на себя, тахкор на себя, тахкор на лимуд, вас uh, Шауль говорил то ли Титу, то ли Тимофею, что ты проверяй себя несколько e, раз лучше перепроверь свои себя и свое учение. <coughs> Нам нужно сравнивать себя только с Божьим стандартом. <coughs> <coughs> подумать, что я сегодня делал. Возможно, я делал вещи плохие сегодня. Возможно, я сделал что-то плохое своему брату или сестре. Возможно, я кого-то осудил. И Бог говорит, приди и покайся за это ка передо мной за это. попроси прощения у брата или сестры вас того и тогда придет единство. киуна в царство суд священство и пророчество это искать Божьей воли بتухנו, быть служителями с горящим внутри огнем. בשני, поддерживать друг друга. שני, ходатайствовать друг за друга. קדושים, быть святыми. Проповедовать и благовествовать Божье Слово. לשпот, не судить. И быть достойными перед Богом. Если мы будем это делать, если мы будем стараться это делать, Бог дал нам силу для этого. Так Божий Дух будет пребывать нас и больше и больше изменять в нас. Это то, что я хочу пожелать каждому из нас, и закончить молитвой. Отец наш, мы благодарим Тебя за Твое Слово, и мы просим, чтобы ту туру, которую Ты написал в наших сердцах, будет истиной для нас. Помоги нам всегда помнить, что мы, Твоя святая обитель. Чтобы мы были живыми камнями. Чтобы совершать Твою волю в этом мире. Во имя Ишуа. Аминь.